Здравствуйте! Мне попалось в интернете интересное высказывание. Я его, пожалуй, зачитаю. Чем больше мы преодолеваем себя, тем выше наша самооценка. Чем выше самооценка, тем сильнее мы чувствуем, что заслуживаем большего. Я не буду читать до конца. Это мотивирующая цитата. Хотя мне, как психологу, кажется, что здесь чуть-чуть про другое. Что значит преодолеваем себя? И когда мы преодолеваем какие-то свои комплексы, преодолеваем какие-то свои затыки, это один разговор. А когда мы преодолеваем себя, вот что мне не нравится, себя. Здесь нет ничего про комплексы, затыки и тому подобного рода вещи. Есть, есть Здесь есть про «я». Что значит «я преодолеваю себя»? В моем понимании, и часто, к сожалению, я на консультации с этим сталкиваюсь, я убиваю себя, я не уважаю себя, я издеваюсь над собой, красиво преодолеваю себя. Тогда наша самооценка растет. Самооценка. Я себя так высоко оцениваю. Кстати. И чем выше наша самооценка, тем сильнее мы чувствуем, что заслуживаем большего. О, это как... Да, тут я полностью согласна. Как только я чувствую, что я заслуживаю большего, это причина для развода. Но я не заслуживаю такого мужа, который у меня есть. Я же заслуживаю большего. Это причина для увольнения. Нет, нет, что вы, я не достойна такой зарплаты. Я не достойна такого, я достойна большего. На том, что я больше достойна, о, на этом стоит история очень многих неудачников. Каждый из людей этих считает, что он достоин большего. Причем, смотрите, как красиво, я достоин большего, но непонятно, чего это большего. И люди разводятся, но не могут найти лучшего. Люди увольняются, но не могут найти другое и даже того же самого. Люди уезжают из своего города, но почему-то в другом городе тоже никто его не ждет. Люди меняют маленькое место жительства на большое место жительства, и все равно что-то как-то... И ведь самооценка высокая, и ведь я чувствую, что я большего достоин. И себя я это преодолел. <съех> У меня есть предложение. Это мое предложение, это не совет. Я не знаю, что вы с этим предложением будете делать. А предложение следующее. Оно называется «Познакомиться с самим собой». Я часто про это говорю, и на моем канале про это есть разного рода видео. Что я имею в виду? Я это формулирую примерно так. Работать не над собой, а работать с собой. То есть взять себя в друзья. Взять себя в союзники и дружить с собой. А уже потом из дружбы вырастает любовь, из дружбы вырастает понимание, уважение, ну и далее все, что мы от себя хотим. И тогда мы не то чтобы чувствуем, что мы достойны большего, тогда мы наслаждаемся тем, что у нас есть, потому что мы взяли то, что мы чувствуем. Потому что одно дело, я чувствую, что это что-то не то. А как долго вы это чувствуете? 10 лет. Это цитата, это не шутка. Я понимаю, что это не тот человек. А как долго вы это понимаете? А я никогда замужем не была. Это цитаты. А когда я знаю, что мне нужно, и когда мне дали то, что я хочу, я чувствую счастье, вот оно, простое, нормальное человеческое счастье. Вспомните простой пример: когда вы пошли в магазин и купили себе, в принципе, то, что вы хотели, но не не совсем то, что хотели. Ну, например, я часто на мороженых привожу пример. Например, вы купили себе мороженое, хотели там за 50 рублей, купили за 20. Или даже хотели за 50, купили за 100. Не суть вопроса. То есть не то, что вам хотелось. И тогда вы вроде как и сделали то, что вы хотели. Но есть какой-то подвох, чуть-чуть обмана. Когда вы сделали не совсем то, что вы хотели. И тогда вы не чувствуете того счастья. Вы не чувствуете того наслаждения, с каким бы вы ели то самое мороженое за 50 рублей. Я просто сравнила цены. Поэтому, когда вы получаете то, что вы хотите, вы даже можете не знать, что вы этого хотели. А по ощущениям, вот этого ощущения счастья, ощущения удовлетворенности, вы понимаете, что это то классное то, что вам и нужно было. И здесь действительно расслабляться можно небольшое количество времени. Потому что завтра мы уже не хотим мороженое за 50 рублей. И даже за 100 мы вообще мороженое не хотим. Мы хотим что-то другое. То есть у нас новые цели, новые достижения, новая дружба с собой. И... Мы не можем один раз себя понять и всю жизнь на этом жить. У меня плохие новости. Это приходится делать достаточно часто. Мы поняли себя, дружим с собой, у нас с собой все хорошо. И идем мы рука об руку с собой до определенного момента. И наступает момент, когда все, что вчера работало, видите жест, да? Это как будто на мусорке, это не работает. Очень хорошо это видно в переходном возрасте у детей. Это так называемый возрастной кризис. Помните? Верхи не могут, низы не хотят. То есть все, что было вчера, не работает. Все, что новое мы придумали, пока еще непонятно, работает или нет. И тогда нам приходится заново знакомиться с собой, заново знакомиться с окружающими. Но на основании всего того опыта, который был. Мы строим лифт. Поднимаемся на новый уровень и идем жить так. Можно иметь великие цели, можно их не иметь, но с утра глазки открываются и человек живет. Мои предложения были для тех, кто хочет жить счастливой жизнью. Если вам не хочется строить лифт, вы тоже имеете на это право. Цитатки как раз это можно всю жизнь чувствовать, что я достоин больше. Кстати, человек, который написал эту красивую цитату, чувствует, что достоин большего. Не буду говорить, какие проблемы у этого человека. Может быть, это я так вижу. Так же бывает.